Друзья, всем привет! Я Ксю! Сегодня мы будем делать вот такой замечательный арбалет. О! Начинаем с палочек. Для начала их нужно распаковать, а потом склеить. Так как они уже соединены, это упрощает нам задачу. Сначала мы обрежем концы. Примерно 1 сантиметр. палочки укоротила, теперь их нужно приклеить. Для этого я беру клеевой пистолет и начинаю клеить. После того, как мы склеили палочки, необходимо сделать выемку на конце. Для этого мы берем ножовку. Вот я сделала выемку для шпажки. Теперь Конечек шпажки нужно отрезать, чтобы не было вот такого острого выступа. Теперь надо найти серединку шпажки, чтобы серединку положить на выемку. Далее привязываем нитку к основной конструкции. После того, как мы завязали, давайте для верности намажем сюда еще немножко Возьмем две резиночки, разрежем их и прикрепим. Далее берем прищепку и крепим вот сюда. Для этого нам снова понадобится клеевой пистолет. Далее нам понадобится трубочка. Кстати, я немного улучшила конструкцию и поставила не одну шпажку, а две шпажки. Нужно отрезать кусочек трубочки примерно два сантиметра. Этот маленький кусочек прикрепляем в самый конец. Дальше нам понадобится немного изолента. Отрезаем совсем чуть-чуть. 3-4 сантиметра. Отрезаем и наматываем на резинку самую середку. Ой, кого-то я убила. Ну и напоследок, сейчас я его украшу. На этом все. С вами была Ксю. Ставьте лайки, если вам понравилась эта идея и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!